Все-таки хорошо, что мы есть друг у друга. Ты только представь, меня нет, ты сидишь один и поговорить не с кем. А ты где? А меня нет. Так не бывает. Я тоже так думаю. Ну вот вдруг меня нет, ты один. Ну, что ты будешь делать? Пойду к тебе. Куда? Как куда? Домой? Приду и скажу Ну что ж ты не пришел, ежик? Вот глупый Что же я скажу, если меня нет? Ну если нет дома, значит ты пошел ко мне Прибегу домой, а, -а, -а ты здесь и начну Что? Ругать За что? Как за что? За то, что не сделал, как договорились А как договорились? Вот Откуда я знаю Но ты должен быть или у себя, или у меня дома ну у меня же совсем нет, понимаешь? Так вот же ты сидишь Это я сейчас сижу, а если б меня не было, где б я был? Или у меня, или у себя Это если я есть Ну да А если меня совсем нет? Тогда ты сидишь на реке и смотришь на месяц И на реке нет Тогда ты пошел куда-нибудь и еще не вернулся я побегу, обшарю весь лес и тебя найду. Ты все же обшарил и не нашел. Побегу в соседний лес. И там нет. Переверну все вверх дном и ты отыщешься. Нет меня, нигде нет. Тогда... Тогда я выбегу в поле и закричу. Ёжик! И ты услышишь и закричишь. Медвежонок!